Про самолет. Мы по небу, днем и ночью, а такая вот заработа не плачет, но завидует нам тот, кто не летает, потому что мы летаем на красивых самолетах, потому что Самолет, потому что некрасивый самолет не бывает лай снежный или серебристый лайнер, Это что-то легкантен, грациозен, восхитительно прекрасен Поверьте, красоту нельзя отнять у самолета, даже если совершенно непривычный цвет окрасить. Вы поверьте, красоту нельзя днять у самолета, даже если в цвет зеленого. Горошка красота. И не важно, упал любой или Арбаст 300. -й. Посмотрите, как он рулит по дрону, как летает. И поймете, не бывает некрасивых самолета.